Ну что, давайте еще один короткий анекдот от Джеки. Девушка говорит парню. Любимый, ну ты же обещал сходить в кино. Любимый обещал. Любимый сходил.